Всем Сами с вами 4, сегодня у нас реакция на Мармока, Satisfactory, прыжок смерти. Честно, про Satisfactory я вообще не знаю, что это за игра. Ну, давайте посмотрим, что это в ролике Мармока. Может, кто какие-то заодно баги нашел. Давайте смотреть. Опять эти броненосцы космические, блин. Mm. затолбали меня пинать. Нужно быстро захавать это какая-то быть... онлайновая игра, что Кстати, или... чё, если будешь находить ну, вот такие кооператив вот Кооператив тут то точно есть которые... Собирай их, они очень полезные О, спасибо, спасибо Они хилят, спасибо, видишь, спасибо. по три секции за раз Больше, чем орехи ну, да, да. Угу. Я просто обалдею с еще... и собираю всегда, если увижу Ну-ка дайте гляну то Ла. напоминает Ла. очень какую-то игру А здесь Красиво. не лагает, мне, мне так здесь нравится мэнскай да, что ли, как там взывалось о, как что он А-а-а! Ты-то куда полетел? Фу, угарал, да? Я думаю, что Игорь лох, а не я! о Я гриб вижу! Да, гад уже сдох, да! Я там гриб нашел. Давай быстрее. а Гриб! О, тут еще одна мразь побольше! Это большая, а. общем, да. О, Что? Блядь! <в еду>, где? Это был мой эпиделопорженое место! Вот так вот, подставил мормоко. Так, мне, кстати, спицу сняли уже с пальца, но он еще пока не гнется, он так и зарабатывает. Велкам ту лаун, Дан. Как на твоем этом заводе выглядит балка? Балка? Балка. Балка. Это балка. мне. Опорная, наверное, балка, да? Балка... Там черная что-то ржавчина какая-то, как бы. Что? Ебать, блядь, куда я попал? У тебя там какая пульта какая-то, блядь. Подкинул чем-то или что? Или это баг был? да-да-да, там есть. Мгновенный послатель нахуй какой-то. Оооо, я придумал, что с этим можно сделать, Игорь. Смотри, короче, какой-то сделать так, чтобы тим... одна катапульта Кра Скрафтили какой-то завод, например, что ли? Сюда. Да, да, да. А здесь да. у нас другая катапульта. В чем смысл этой игры, я пока не Комплентал. понимаю? Это выживалка или что? Игорь, <связывая> смотри, как прикольно Больше бы какой-то механический ну, завод. Попробуй. Как тебе? Так. пла Так, так. А там больше ничего нету. <смех> <смех> да, я пошел <почти> сдох. <смех> я знаю эти. <улетит>. А, <смех> ну <смех> потом потом. Ну тут развлекух придумали типа вот. Что? Прыгать туда-сюда! Есть просто идея в конце сделать ловушку какую-то, блядь. Да-да-да-да-да-да, ну, я тоже об этом сейчас Пропасть, думал. Пропасть, блядь, чтобы скрасывала нахуй просто! Я по кругу что такой шел, и следовал станцию в конце забор. Нужно, просто выкинул. Нужно настроить эту катапульту, чтобы она, короче, последний прыжок просто в бездну выкидывала. Ой, нам нужен, короче, подопытный кролик. Подопытный кролик. Значит, летим сюда. Чем-то так понял. Препятствия нас подкидывает на уровень выше. Ладно. Экстремальный прыжок через ущелье. Поехали. Летит? Чуть уже. И сброс в бездну. Все работает идеально. Осталось только сделать так, чтобы жертва не смогла. Заманцевать и приземлиться на край. Для этого нужно построить стены. Игорь, скажи, пожалуйста, а фундамент он может и как крыша использоваться, да? Нет, вот это вот для меня пока что вообще непонятно. Видимо, нет. Потому что, типа, тут а, можно, да, вроде бы, как много этажей, Может? Может. Уга. Представляешь, может. Блин, он... совсем подставил. Еще через день к нашей сигарем компании присоединился Олег. Олег на этот сервер заходил впервые, поэтому он ни хера не Поэтому он подопытный укролик, да? Поэтому ему выпала первым честь испытать мой аттракцион смерти. Давайте же посмотрим, как это было. Олег, смотри, у меня для тебя есть э, очень э, хорошее предложение. У нас два вида экскурсий будет. Да, э, одна из них мой аттракцион. Олег, смотри, короче, смех вот эту вот штуку. Это каталоги сладости 30 Excel. Есть некоторые вот. правила по использованию этого аттракциона. Смотри, ты забираешься на катапульту и ничего не нажимаешь. Она все делает сама, скидывает, тебе не нужно в полете. Контролировать персонажа, понимаешь? Все, я понял. Я сейчас пойду к финишу. Ты пока не прыгай, окей? И угу. чуть-чуть не так поедет, равно опять. Давай. И ты прокатишься на моем аттракционе. Я его делал с любовью. К насилию. А я прямо за тобой пойду. Погодите. И теперь тоже погодите. И сейчас тоже погодите. И сейчас тоже погодите. Вот теперь можно. Далечок, долетел! Все нормально, все нормально. Летит, я заеду! Работа еду! Это кто? Кто первый? Я. Это я! Смотри, уху! И все-таки сработало! Как тебе мой аттракцион? Одноразовой щедрости! Ты не хочу больше с вами играть! Подожди, Жизнь. это полная жесть. Сейчас. Я в панике. Выберите на градус, короче. завершён анализ рецепта. Я могу изучить. Анализ рецепта, рецепта я могу. На выбор одну. Либо ротор, как делать. Под... Я вот понимаю, 6 этих, и 20 этих надо. И что он делает? Нифига не понял, но очень интересно. Он делает три! Он делает 3 И три железа С чем у нас проблема сейчас? С пониманием друг <свят> Вот да, именно, да? <свят> Я, короче, пешком пошел искать тебе серую Игорь. Ты долго за него, возможно, будешь бежать. Ты в курсе вообще? Ничего. рожденный бегать, бегает долго. Тут 500 метров на самом деле уже. Да что вы... Чё, Чё? Бля? Да а вот ты вот... Ой, ты сейчас сквозь текстуру провалился? Же... Динозавры ебучие, вымрите уже. А, а, меня, меня жахает. что ты тут такое? У меня тут, тут мир не прогрузился. Пацаны, вы в курсе, ну, что... Первый баг нашел. Нереален, и мы живем тут в Матрице с вами. Ладно. Заховали побольше орехов и вперед к сере. Меня здесь что-то постоянно дамажит. А, я... а с... С... Скорее, не все? Знаю, скорее всего. возможно. Угу. А еще здесь твой член, Игорь, в текстурах застрял. И сейчас похоже... Help там на было написано. Панели, который прыгает через пшеничное поле. О, может я могу? Да, отлично. Я забрался на твой монорельс, Игорь. Так, куда тебе? Только не цветы нашел. Прям вызов 100 метров. Блять, ну тут так. Как далеко можешь пройти мормок среди багов? Я понимаю, что понятно. Это жопная сера, да? У меня такое ощущение, как будто... не знаете. Че тут с текстурами? Че они такие не прогруженные? Сера так близко. Размытые. Ой-ой-ой. о не не О-не-не-не-не-не-не-не. Я упал нахер. А, а так Москве, скажи мне, ты, ты, ты где, ты на Я этих... рядом с Серой, а так в принципе в пиз... в полном отчаянии. Короче скатываюсь. Возьмите мои вещи, хорошо? Я сейчас тоже подбегу к вам. Это да, все ману ниже, ману, ниже. Ману, я чё сюда пошёл? Мне здесь вообще такого не было. Ну вот с этой игры. Ну край. получается он это под тексторами до этого места тяжелые? дошел. Через озеро прошел. Прямо, там, край. Я сюда свалился, да? да. Ага. Смотри, лестница будет. Я туда за тобой спустился и спасал. Спасательная операция. Не, реально выглядит. У меня так. так и жестко баги еще надо мной никогда не издевались. Типи, ну, а давай поиздеваемся на следующий может быть так? да хорошо поиздевались взяли пристрелили и все убегаем куда вы убегаете свиньи я вижу. за деревом один спрятался второй за скалой вернитесь в смысле возродите меня уже хотелось давай пинать его блядь. да что бросим его нахуй туда тут просто осведи <свят> Хорошие друзья, <свят> да? Слушай, если рядом с, с этим обрывом ты так сделаешь, что то у меня чудо... Погоди, мне тут же нужны орехи уже. Давай, бля, падай, давай. Погоди, сейчас, сейчас у меня... На орехах, получается, да, устанавливают дороги, что ли? Да. Давай, давай, давай. Мария. Самурай. <свят> <Вот>. <свят> Прощальное слово, Игорь. Что нахуй? Иди теперь воскресенье, непонятно. Игорь, сбрасывай не мне мои убить. вещи. Я хотел при хуйня Пчел хер, ти, пожалуйста. Я немножко тут задел какой-то улей, походу. Я джидай, да Игорь, отвернись! Последнее! Все, сбрасывай! Все. Мне. Так. А, вот, давай со мной Я так не понимаю, в чем ваша смысл ваша этой лови. игры Ох. вообще. Ох, как будто кандалы так. сбросили с меня просто сейчас. Орехов у тебя, дохуя! Какая Beh. задача kobus. тут Все, стоит? Кроме выживания ты, блядь, и строительства этих а, непонятных конструкций и а, завода. А, ты мне не дал оружие, дал пистолет, дал Поебал не дал мне, дай поебал, я пойду. Wonder не тому дал. Он афокашится. Давай в бомбинтон играть. Олегом. Отбивай. Вернется он. Бля, наш мячик убежал. Отходите ко мне, они. ко мне. Веришь, я отсюда попаду? А? Тих пизду, бля. Как дела? Я его не вижу вообще. Ты мне патроны не дал. У меня тут у тебя патронов не было. В смысле, бля? <смех> <смех> <смех> что, что произошло? Играть. Вот это значит мой аттракцион радости и веселья. Uh, в общем, ты прыгаешь так. на эту платформу, А она перебрасывает на другую и так ты далее. Другой, чувак. Ты в воздухе не должен контролировать полет никак. Платформы устроены так, что они сами перебрасывают тебя куда надо. Кстати, у нас уже есть один отзыв. За деталями можешь обратиться к коллегу, понимаешь? Блять, <связать> Понял. <связать> а Зачем он накидал на него? Да деталяторы какие-то. Прокатить его пока мясо теплое. Да-да, пускай ее разбираются. Хорошо, жди, пока я добегу до финиша и посмотрю, как. Ладно, я побежала, а то ты можешь и не дожить. Все, я не могу. Батарик Евросел. Давай, можешь. А это батарейки Росел! И ничего не нажимаем. Понял отсылку? Ну, отлично. Да, есть контакт. Чем все равно пойдет не так, да? Ну прикольно, нифига, тепловажная система и супер. Через обрыв, короче. Как тебе? Ни хрена пока ну -о -о -о. <смех> <смех> а где тот который здесь должен быть? <смех> не забудь оставить его <смех> да это я важно тебя прокатить очень на своем поезде он это лагучий еще он такой лагучий тут да. есть поезд ну как тебе эта колбаса лагучая? я говорил что он лагучий <смех> не под водой что ли? но ну, а то здесь водопады красивые они такие, сочные. А, сейчас будет что-то. Да что? что? Я чуть не свалился я не могу управлять персонажем. Я, я застрял. Я в воздухе. Я <laughs> я застрял в твердом воздухе. Я не знаю, газы какие-то непонятные. <laughs> Помогите мне. Выстрелите в меня, не знаю. Ты подрываешь воздуха. А, У меня я... его нет там. О. Писос. А почему почему он не может у меня уйти меня оттуда? Вот, он меня метит, короче, но у него не получается. Ну-ка, Игорь, кидай. О, получилось! Да, ну ты сдох при этом. Поднимите меня. А смогу ли я? А, да, вот смогу. Он может не плыть, а стоять на месте? Пожалуйста. Видимо, нет. Ты что, ссышь на меня? Тепленькая пошла. Синья Пеппа. Можно тебя пнуть, ч? За пепу или за. Да, просто за хорошее настроение. Можно? За хорошее, давай. А, можно, да? Ты уверен? Дай посмотри, что там нельзя. Смотри. Ты хочешь еще больше сделать, ч? Да, да. Сколько ты продолжаешь хочешь проднувать. Так, стоп, летит, летит за лупа, летит, вижу. А, она разворачивается, она на два А, что это такое? А я думал, что есть. Это живое существо? Минус Блядь! Ну, блядь, давай, давай, только не давай, Только не давай, пожалуйста! давай, давай, что что там жует параллельно. Потому что ооо, ты прыгнешь, да? Я прыгнул Чувствую промажут. Сейчас, смотри. Яс. Не попал. Что это за манта какая-то? А куда она летит? А, наверное, по кругу летает. А, наверное, по кругу А, наверное, по кругу летает. душе не будет. Но главное, что это бесплатно, да? во во во Кто наверху? Кто наверху? Мы сейчас протянем мимо этой вышки. Вижу? Вижу? Я... Давай посрем гигантским пометом этого парня. Прыгай, прыгай! Кто-нибудь упадет из них. <свист> сейчас она сквозь а, эту водину пролетит о а, а здесь смотрите можно же построить вот так вот кусок а гад, рыбы, а зачем котники. мы мемотаж блин ну тут так прикольно его вообще да а, а это же не единственное здесь же еще есть походу одна поиграем в короля горы на огромной рыбе такие мелкие да, да. думаешь, давай ну, база, база под нами. О, здесь я кто-то упал, что ли? Я просто... Да. Олега, смотри на него! О, я, я жив! жив. жив. А, король горы! Нет. Где? Улетел, Тёма улетел. А-а-а! да? Меня прогасит! Я король кор... горы! Микросхема. Всех кто скинул. Нам она нужна, наверное, да? вас главное... здесь радиация. Б... Да, главное не трогать эту руду, а то жопа с тобой будет, отъедешь сразу. Ничего, ну, давай сгоняем на ту гору за тем редким минералом, о котором ты говорил. И за которого мы оказались на вершине ебучей неизвестности, да? Да, да, да. да, да. Отойди, отойди, я блок вверх хочу поставить. Да тебе по лестнице какой а? к сожалению, не у всех есть реактивный ранец. Ого, здесь уголь. А Руда. А, не, Руда Сим. Здесь О, Руда Сим. О, да, они нам этот мучительный путь проделали. Руда Сим. Горишь она очень нужная, -да. да. Нет, на самом деле, но. Охуел, бля. <связывается> Майнкрафт на максимальном. <связывается> сказал, что она вот редкая и сильная. Но она прям под нашей базой, помнишь, пещера Что-то добывает, что-то блядь, Что вы тут делаете? Просто так охеренный. <свят> Прикольный минус нашел. Привет, человеки. На этом, пожалуй, все. Я дико устал, пойду сдохну на пару часиков. <свят> Здесь был грёбаный и сатисфектори. До пятницы. Пока. Смешно, когда Марин показывает то, что происходит э, в НИВИАР. Почаще такой показывай, Марин. Доктор, у вас есть боязнь пауков, Марин? Нет. Сейчас проверим. Только не говори, что там один огромный, а? Бонус. Кварт без него. Все, пролаги закончились, слава богу. Я тут, короче, строю конвейерную ленту, которая будет перемещать биомусор. Ну, то есть нас. Никто не хочет испытать мой второй аттракцион. чё сейчас опять в пропасть улетят. Самый охуительный ответ за всю мою жизнь. А где начинается? Где начинается это? Начинается там же, где начинается мой первый аттракцион. Там рядышком есть вторая катапульта. А, вот, нашел, да. Не двигаться вообще, да? В этот раз еще это не настроил. Попытайся попасть на ленту просто. Как же тупо! Здесь глупо, но я сдум в самом начале твоей конверной линии. Что шо, прицел сбит? Я вроде на нее попал смотри, как он сдох! офигенно попал! Да! Что? Да и второй тоже сдох. Мне нравится мой аттракцион! Я так понимаю, я умер. Что за листик? Хороший аттракцион. Значит, так как переделать этот аттракцион. Да, смотри Тут то-то -ту -ту вот -ту. Офигенная дуэль. Да. <свят> Точный выстрел. Яблочко в десятку Точный выстрел. Спорим, я отсюда попаду с первого выстрела. Спорим. Я <свят> сейчас <свят> выстрел, потом он искал, спорим. <свят> О -о -о -о, Я же прыгал, невозможно! <свят> а, в не попал что ли? <свят> ну! Выпуск понравился, но мало багов очень было. Конечно, вот все вот эта вот, типа, зоны с текстурами, там, не была вот прикольная, типа Что-то происходит. А так, игра какая-то, не знаю, типа Майнкрафта, какого-то SkyFi версии. Я не знаю, как это еще назвать. Ну, так прикольно. Ладно, если подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на не пропускайте видео, вконтакте, подписывайтесь на И до следующего видео.